Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и уникальная, многофункциональная, официально зарегистрированная и международная компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель Елена Евсеенко. Почему наша компания, я сказала, что международная? Да потому что у нас работают партнеры со всего мира у нас раб работают и с европы у нас работают а, партнеры с наших а, а, дружеских стран ну и также россии все партнеры которые ну, буквально со всего мира присоединяется к нашу, в нашу компанию, а, потому что а, нет такой компании, которая бы на сегодняшний день в интернете, которая бы а, нам предоставляла, Такие шикарные заработки. Как вы видите, мы находимся на главной странице нашего сайта. И перед вами бегущая строка, которая оповещает всех наших гостей, которые заходят на сайт, и наших партнерам о том, что у нас проводятся ежедневно вебинары. Суббота, воскресенье, выходной. Для чего создана и для кого создана эта компания? Да, конечно, создана для идеальных людей, для тех людей, которые разбираются в маркетинге, идеальная система для всех вас и, конечно, ваших друзей, который вам позволит быть не только на, а, активно работать, но и быть на пассиве. Но для того, чтобы поработать, быть на пассиве, конечно, нужно поработать не один месяц, а месяца три или шесть, смотря какая команда у вас, а и выйти на хороший пассивный доход. Дальше, если вы будете листать наш сайт, то вы можете познакомиться с нашей администрацией, посмотреть наши документы о легализации. Мы официально зарегистрированы, легальная компания, где вы можете проверить документы, нажать кнопочку. Все у нас проверяется. Здесь у нас также есть дорожная карта. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг-планов. Вы также можете посмотреть на этой дорожной карте, когда, какого числа, месяца, года стартовали эти наши 5 уникальных площадок. Также вы можете добавиться в наши официальные группы. Эта группа официальная у нас есть в Телеграме, есть в ВК, и есть в Скайпе, и есть личные контакты с нашей администрацией. Есть пользовательское соглашение, которое, оферты, которые я советую всегда всем партнерам, прочесть от начала до конца, прежде чем вы нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», чтобы у вас не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему, конечно, спонсору. Ну и давайте зайдем в кабинет. Да, на главной странице сайта у нас есть отзывы. Вы всегда можете нажать на кнопочку «Отзывы» и почитать отзывы о нашей компании. После того, как только вы зарегистрировались, подтвердили а, через свою почту регистрацию. А, хочу вам, ребята, сказать о том, что и напомнить те, которые партнеры а, знают, о том, что при регистрации нужно указывать почту gmail.com. На другие почты письма не приходят. Это не а, от нас зависит, это не как дефект нашей компании, нет. Это все зависит от наших почт. Это Яндекс у нас перестал работать, эта почта, не приходят письма, да, и все остальные. Только работает, поддерживает с нами связь с Россией, только а пока что Google почта. Ну после того как только вы подтвердили, э, зашли на свою почту, подтвердили свою регистрацию, вы, конечно, делаете авторизацию, вводите свой логин, вводите свой пароль и оказываетесь вот в таком кабинете. Первое, что это, конечно, нужно заполнить профиль. Для чего заполняется профиль? А для того, чтобы с вами имели связь ваши партнеры. Вы же тоже будете приглашать, вы же тоже будете спонсором. И поэтому всем советую начать свой первый шаг. Это, конечно, заполнение своего профиля. Это прописать свой скайп, телеграм, страничку в ВК, телефон. И в этом же разделе заполнить, обязательно прописать свои кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства. Это Мы работаем Perfect Money и Payr кошелек. А карты Сбербанка в России, любая карта Сбербанка, номер телефона, и название банка на русском языке, ребята, обязательно пишите. И нажимаете кнопочку «Сохранить». Загружаете свой аватар. Если вам не понравился ваш пароль, вы его всегда можете поменять в этом разделе. Ну и следующий шаг, конечно, это уроки по кабинету. Нужно обязательно пройти обучение всем новым партнерам. Как правильно заполнить профиль, как делать пополнение, вывод и перевод между партнерами, как работать с поисковиком, что такое поисковик, где он находится и как с ним правильно работать. Управление бронями. У нас бизнес полностью управляемый. На каждой у нас площадке есть брони и на некоторых площадках у нас двойные брони. Почему я говорила, что уникальная наша компания? Да потому что мы первые ноу-хау, которое в интернет вышли, именно с двумя бронями. Нет еще пока что ни одного проекта, ни одной компании, чтобы были двойные брони. Это обеспечивает нам настолько... Уверенность в том, что я, например, вышли вы в магазин, вышли вы куда-то, да просто легли отдыхать. Выставили двойные брони и э, отлучились от компьютера или от телефона. А у вас сработала ваша команда. А пришел там друг, один партнер, э, пришел другой партнер, а у вас стоят брони. Ваши партнеры никуда не пролетят мимо вас. Поэтому... Я и сказала, что уникальность у нас и в маркетинге, уникальность у нас в нашем ноу-хау и вообще уникальный маркетинг именно в денежном смысле. Мы же все пришли в интернет именно для чего? Для того, чтобы заработать деньги, заработать на свою мечту. Наш бизнес нам это позволяет. У нас настолько денежные площадки, мы сейчас будем с вами рассматривать и маркетинг, и вы сами убедитесь о том, что у нас в компании нет никаких абонентских плат, у нас нет никаких отчислений на администрацию, у нас все деньги четко распределяются между партнерами. От партнера к партнеру сто процентов идет сеть. На каждой площадке у нас есть такая кнопочка. Есть кнопочка, например, «Маркетинг». да? Вы нажимаете слово «Маркетинг», нажимаете на слайд. И вы всегда можете посмотреть маркетинг на каждой площадке именно в слайде. Если вам нужно перейти на другую площадку, вы... Можете нажимать сначала на эту кнопочку. И следующую площадку смотрите маркетинг. И так поочередно. Какие у нас есть площадки? Да у нас площадки, ребята, шикарные. Шикарные в том смысле, что у нас есть не только, с, ну, как я всегда говорила и говорю, о том, что какой вход, такой доход. Да, но можно начинать с малых сумм и переходить на большие суммы. А вот площадка Fast Track. Там вход можно всего лишь один рабочий стол, и на одном рабочем столе вход 750. А на втором рабочем столе вход половиной тысячи. На 750 вы всего лишь зарабатываете за один круг полторы тысячи. А на другой, где половиной тысяч вы зарабатываете 15 тысяч. И есть разница. Да, есть большая разница. Итак, идеал, площадка идеальный маркетинг мини. С этой площадкой мы стартовали. Она у нас уникальная. А здесь 5 рабочих столов, 6 стол полностью ваша зарплата но у нас здесь работает реферальная программа на три уровня в глубину вы больше получаете реферальных вознаграждений чем даже по маркетингу уникальность вот настолько уникальность вы сейчас будем разбирать маркетинг вы сами убедитесь есть такая площадка идеал м макси вот здесь это уже мы зарабатываем здесь на этой площадке и, и Да ну что там говорить, если реферальные вознаграждения 490 тысяч, только реферальных вознаграждений на пятом столе. Ребята, ну это где вы видели в интернете, такие проекты или, или компании, чтобы реферальные вознаграждения, вознаграждения были полмиллиона. Вот. Видите, уникальность, да, я и говорила, и буду говорить, что мы самые уникальные во всем интернете. Есть такая, здесь вход на эту площадку с 15 тысяч, есть площадка банк фабрика клонов, здесь можно входить с 1000 рублей, заработать с тысячи тысячи за один круг. Но есть у нас и площадка там за 10 тысяч, где вы зарабатываете приличная сумма. Есть такая площадка социальная микромани, Это вход там 500 рублей, но с 500 рублей вы зарабатываете 5000. Это тоже хорошо. А у разделе партнер находится ваша реферальная ссылка и отображаются партнеры на, на три уровня в глубину – ну вот вроде бы а все по, именно по кабинету. Давайте перейдем на слайды. Главное преимущество нашего, нашей компании – это то, что наша компания официально зарегистрирована. А, не, я повторюсь еще раз, что нет абонентской платы. Вход открыт в любую площадку, в любой, на любой площадке, в любой, на любой стол. У нас нет ни, одной, ни на одной нашей площадке привязки к первому столу. Вы старт своего бизнеса можете делать с любого стола, можете с двух столов, можете с трех столов, как только ваша душа пожелает. Это все по желанию наших партнеров. Плюс у нас, как я уже говорила, работает трехуровневая реферальная программа, которая позволяет увеличивать ваши доходы в десятки раз. Работаем мы с такими платежными системами. А Сбербанк и да, все банки нашей э, России. А плюс Payer э, кошелек, Perfect Money. А подключена касса И есть у нас еще внутренний перевод, который облегчает работу наших команд. Площадки такие, как... Идеал М Мини, как я говорила, мы стартовали с этой площадки. Площадка э старт площадки Micromani был 31,1021 -го, -го, -го года. Старт площадки Фабрика клонов Мини-Макси был 6 февраля 2022 -го года. Старт площадки Идеал М Макси 3 э апреля 2022 -го года. И старт площадки Fast Track, это беговая дорожка, у нас недавно только стартовал. Это был 1 июня 2022 года. Вот так. Вот такие вот площадки, вот такие вот преимущества. Ну и начнем с площадки, конечно, FastTrack, потому что у меня первый слайд, я всегда хочу их поменять, всегда мне хочется начать презентацию именно с нашей площадки Ideal M Mini. Я ее очень сильно люблю, так как мы стартовали с ней, ну и она у нас самая главная, я считаю, у нас. У нас в компании среди площадок она самая главная. Мне, наверное, не только я люблю ее, любят очень многие эту площадку. Итак трек. это два совершенно независимых стола. Как я уже говорила, первый стол у нас 750 рублей, а второй стол – это 7,5. Выбираете вы все, то ли вы будете доход иметь 1500 за один круг, то ли вы будете доход иметь тысяч за один круг. Маркетинг – это линейно-шахматный маркетинг. Это две выплаты вам идут, одна выплата идет вашему спонсору, две вам – одна спонсору Две вам и вашему спонсору. Вы здесь будете работать до бесконечности. Сколько ваша душа пожелает, столько вы и будете зарабатывать. Первый партнер приходит, вам 750 рублей на баланс для вывода. А вот со второго партнера у вас постоянно, именно с этого места, будет идти реинвест за спонсором. Вы будете лететь к своему спонсору. Почему я сказала, что две вам выплаты, одна идет спонсору. А, третий партнер, опять, 7500 на баланс для вывода. Реинвест за спонсоров. Реинвест – это открытие вашего же стола, ваш план. Летит к вашему спонсору, становится к нему на стол. А у вас открывается вот это дополнительное. Заново будет открываться все время этот стол. И вы будете выставлять брони. Первую, сюда выставили первую бронь, сюда выставили на вторую. Стал сюда первый партнер, стал сюда второй партнер. Вы выставили бронь, первый, а уже в новом столе, который вы нажимаете Вторую бронь выставляете. Здесь очень все просто. Точно так же и здесь, на этом столе. Только разница в том, что первый партнер встал, половиной тысяч вам на баланс для вывода. Второй партнер, он будет все время лететь, реинвест за вашим спонсором. Это открывается дополнительный ваш стол рабочий. Третий партнер приходит, вам опять 7,5 на баланс для вывода. Итак, ребята, вы все время будете за один круг делать 15 тысяч. Вот здесь, на этой площадке, знаете что, есть вот такая вот уникальность. Уникальность в чем? А уникальность в том, что вы можете здесь работать с одним лишь партнером. Вот пришел к вам один партнер, но он оказался таким «живчиком», вот «живчиком». Он все время работает, он все время приглашает, он все время... Он пришел и стал сюда к вам. Вы получили за него 750 рублей. А он все... Он пригласил себе первого партнера, он приглашает себе второго партнера. Он летит и становится к вам сюда. Его реинвест... Вы получаете... У вас ваш реинвест сработал, вы летите к своему спонсору. Он приглашает третьего партнера... Он получил 750, опять приглашает четвертого партнера, он получил 750. У него реинвест срабатывает на второе место. Он летит и становится к вам сюда. И вы получаете что? Опять 750 на баланс для вывода. И так будете получать с одним партнером все время. Если он такой живчик, он будет работать все время, приглашать. А вы будете сидеть на пассиве. Но я считаю, что это... Ну, развивая свой бизнес, сидеть на пассиве. Ребята, для меня пассив не существует. Честное слово. Я человек активный. Вот такая вот у нас площадочка. Я вообще не верю тем, кто говорят на пассиве. Ребята, на пассиве. Не буду ничего больше говорить о пассиве. Ладно, это моя любимая площадка. Она идеально М, мини. Здесь ход полторы тысячи. Старт своего бизнеса можно делать с первого, можно со второго, можно с третьего, можно с четвертого, можно с пятого. Можно даже и с шестого за 50 тысяч. Это по э, желанию только наших партнеров. Что здесь уникальность? Уникальность в том, что у нас со второго каждого партнера, со второго партнера у вас на каждом столе будет ваша прибыль. Ваш доход будет со всех трех уровней. С каждого второго партнера будет доход. А вот первый партнер и третий партнер они будут вам давать переход в следующий стол. Смотрите, как только пришел первый партнер, он идет, полторы тысячи идет накопительный баланс, как только пришел второй партнер, вам сразу же полторы тысячи, которые вы вложили, возвращается на баланс для вывода. Я всегда своим партнером, у меня команды, мы работаем по стратегии, мы эти полторы тысячи не выводим, мы покупаем клона сюда и партнер переходит сразу же на второй стол. Это пожелание. Вы можете вставить на вывод, а сюда поставили третий партнер. Третий партнер дает переход сюда во второй стол. Первый партнер – это накопление. Второй, как только стал, вы получаете тысячу сразу на баланс. Ваши два спонсора получают по тысяче. Вторая линия, как только... У вас сработало это вот первый партнер, под ним, под ним стали 3 партнера. Под этими трем стали 9 партнеров. Как только стали 3 партнера, вы сразу же получаете 3000 на баланс для вывода. 3 на 3 сработали это 9 партнеров. Вы сразу получаете 9000 Шикарное реферальное вознаграждение. Шикарное. И вот только в, на этом столе вы заработали 13 тысяч. Это. Второй, третий стол точно такой же, как и второй. Точно. Единственное, что здесь летит ваш клон во второй стол. Вы можете бронь выставить под своего партнера. Под партнера первого уровня, под партнера второго уровня, под партнера третьего уровня, под любого партнера. Здесь нет э, разницы. Ваше реферальное вознаграждение вы будете получать. Вы, даже если ваши э, партнеры обгонят вас, пусть обгоняют, Здесь обгон можно делать. Вы все равно будете, пусть они обгоняют, работают, переходят из стола в стол, но вы свои реферальные вознаграждения, которые вот эти ваши, они, вы все равно будете их получать. Итак, тысячу рублей на баланс, на вывод, по тысяче получают спонсоры. И как только сработала вторая линия, 3000 третья линия сработала 9000 Третий партнер дал переход сюда, Четвертый стол. За 12 тысяч. Первый партнер идет в накопление. Второй партнер становится 7 тысяч на баланс для вывода. Сработала вторая линия 7500. Сработала третья линия 22500. По половиной получает ваши спонсоры. Третий партнер вам дает переход куда? в Пятый стол. Смотрите, ребята. Третий стол. Вы всего лишь прошли три стола. У вас здесь 13 тысяч, здесь 13, 26, 26, 27 с половиной. Да? Всего с двух столов 27 с половиной. А вот смотрите, на четвертом столе вы уже заработали 27 с половиной плюс 37 тысяч прибавки. Сколько? Вы только прошли 4 стола. Великолепно. Шикарно. Супер. Первый партнер это в накоплении, а второй партнер у вас склон летит в третий. Вы выставляете бронь, можно ставить под себя, можно ставить под партнеров. 10 тысяч на баланс для вывода, по 3 тысячи получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получаете 9 тысяч. Сработала третья линия, вы получаете 27 тысяч. Плюс 2000 идет в накопительный баланс. Почему 2000 идет? Некоторые недопонимают. Да потому что, ребята, смотрите, 12 и 12 это 24 тысячи, да? 24 и 24 это сколько? 48. 48, а шестой стол стоит 50. Вот эти две, которые 2000 идут в накопление, они добавляются к 48 и у вас автоматом за 50 тысяч активируется шестой стол. Смотрите, 46 тысяч с пятого стола. Реферальные вознаграждение 46 тысяч. Клянусь, Прямо вот аж, ребята... До такой степени мне нравится эта площадка. Да это вообще супер. Первый партнер пришел, что вам 35 на баланс для вывода. А за 15 у вас активируется автоматом Идеал М-Макси. Второй партнер пришел 50 на баланс для вывода. Третий партнер пришел 50 на баланс для вывода. Расчет на, этой, на этом слайде сделан всего лишь 3 на 3. Если у вас всего будет три личника, каждый пригласить по три партнера. Ну, вы представляете, если у вас будет не 33, не три личника, а 33 личника. Вот вы и умножьте. А, вот это 247, 249 тысяч умножьте на а, 33 личника. И плюс ваши клоны. Вот и посчитайте, сколько вы здесь можете зарабатывать. Да здесь крутись, не ленись, здесь вы можете отзолотиться. Вот такая вот уникальность нашего маркетинга в том, что у нас шикарные заработки, уникальные заработки. Итак, а нет, пардон, прошу прощения, ребята, а, пропустила нашу Макси. Макси, ребята, по, той же, по тому же принципу, тот же маркетинг, и все работает по тому же Только единственное, что в доходах, вход вход 15 тысяч, вы перешли или с мини сюда, или же активировали за 15 тысяч со своего кармана. Но а не пожалейте этих 15 тысяч, вы здесь просто, не знаю, посчитайте, если во сколько вы... Ну, за один круг почти 2 миллиона 600 тысяч вы заработаете. Только за один круг, с 15 тысяч. Есть выгода? Да, есть выгода вложить свои 15 тысяч и заработать. Купить себе можно и жилье, купить можно и машину, купить, погасить ипотеку, можно погасить, работая здесь, и все кредиты, и все-все-все. Итак, 15 тысяч. Со второго партнера, как я уже говорила, на, э, здесь идут, все начисления идут со второго партнера. На всех столах. А первый и третий партнер, они просто, что дают? Они дают переходы. Переходы в следующий стол. 15 и 15 это 30 тысяч вот смотрите, когда стал к вам первый партнер, второй партнер вам 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 у вас активируется фабрика клонов Макси. Сюда приходит первый партнер, третий дал переход за 30 тысяч, а сюда пришел третий партнер, дал переход за 60 тысяч. Но а второй партнер, как только стал Сюда, на это место, 10 тысяч получаете вы. По 10 получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, 30. Сработала третья, 90. Все. Вы заработали 130 тысяч только с этого второго стола. Такой же расчет сделан и на этом третьем столе. Вы получаете 130 тысяч. Четвертый стол. Вам, вы здесь заработаете стал второй партнер, вы получаете 70, по 25 получают ваши спонсоры, сработала ваша вторая линия, вы 75 тысяч, сработала третья, 225 тысяч, 370 тысяч. 120 и 120, это с первого третья, с третьего партнера, это 240. Они дали вам переход сюда в этот стол. Первый партнер, третий партнер, Дал переход за 500 тысяч в шестой стол. А вот второй партнер, когда первое, что это клон, летит третий стол по вашей броне. 100 тысяч вам сразу на баланс для вывода. По 30 получают ваши спонсоры. Сработала вторая, вторая линия, вы получили 90. Сработала третья, вы получили 207. Итого... Ребята, вот 460 тысяч, это полмиллиона, только получить реферальные вознаграждения. Ну, за что я вам говорила? Вот в чем уникальность. Вот это о чем говорить, о том, что нужно приглашать. Вы а чем больше будете приглашать, тем больше будут доходы ваши. Не надо только мне говорить о том, что я не умею приглашать. Ребята, не говорите мне даже это слово. Итак, первый партнер приходит 500 тысяч на баланс для вывода. Второй 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Итак, вы заработали на одно свое бизнес-место 2 миллиона 590 тысяч. Уникально? Уникально. Шикарно? Да, шикарно. Это просто супер. Это бомба, ребята, бомба. Итак, следующее. следующая наша а, социальная площадочка, Но ну, она такая маленькая, но она 500 рублей, вы здесь заработаете 5000. И плюс вы уйдете автоматом, вылетите на площадку Идеал М Мини за э, 1500. А вот в чем уникальность этой площадки, что отсюда есть выход. А выход. С 500 рублей, мало того, что вы заработаете 5000, и плюс за 1500 вы выскочите в DIALM. Итак, первые партнеры 2 вам дают переход куда? Во второй стол за 1000 рублей. Первый партнер приходит, это идут деньги в накопление. Со второго партнера вам возвращается 1000 рублей на баланс для вывода. С третьего партнера идет переход за 2000 а в стол выплат с первого партнера как только первый партнер стал у вас идет реинвест вот этого стола а вот и за полторы тысячи у вас активируется идеал М-мини, а вот а, со второго партнера вы получаете 2000, с третьего партнера 3000. И так вы будете постоянно, если будете работать на этой площадке, вы постоянно будете крутиться. За один круг ваш клон будет выскакивать в М а с каждого круга. И вы с каждого круга будете зарабатывать по 5000. Здесь можно новичкам начинать работать, разбираться в маркетинге, учиться выставлять брони и все в этом роде. Это площадочка для новых новичков, которые только пришли в интернет, которые еще не научились, как говорят, приглашать, а у них еще не освоили инструменты для приглашения и все в этом роде. Поэтому это рассмотрите новички эту площадочку. Фабрика клонов в мини-вход составляет 1000 рублей. Здесь всего лишь два рабочих стола, третий стол выплаты. Но единственное, что это столы 7 матрица. Не забывайте, рассчитывайте на свои силы, о том, что 7-местная матрица это вам не тренар, а семиместки. А здесь трудиться нужно хорошо потрудиться. Итак, первый партнер приходит. У нас брони, двойные брони на это. Вы выставляете бронь на первую бронь и вторую бронь. Как только приходит второй партнер, ваш реинвест становится по вашей второй броне, закрывает ваше плечо. А третий партнер приходит вам идет в накопление. С четвертого партнера 1000 рублей на баланс для вывода. А с пятого партнера у вас идет переход за 2000 в следующую матрицу. В следующем столе у вас точно так. Выставляете первую бронь и вторую бронь. Сюда стал первый партнер, сюда идет в накоп... сюда можно ставить второго партнера, сюда третий партнер. Здесь нет реинвеста, прошу прощения, ребята, в этом столе. Это в накопление идет. И с этого, с четвертого тоже в накопление, а с пятого партнера вы получаете 2000 на баланс для вывода. А с шестого тоже идет на переход за 6000. А здесь идут, плечи идут в семиместных столах, вы все знаете, идут вышестоящему спонсору. А с нижнего ряда это вся ваша зарплата. Первый партнер, как только встал в этот ряд, вы получаете 500 рублей на баланс для вывода, и ваш колон летит куда? Первый стол. Выставляете брони под своих партнеров, закрываете своих партнеров. Второй партнер пришел, Опять 500 рублей на баланс для вывода, и опять летит клон туда, в первый стол. Третий партнер пришел, 500 рублей на баланс для вывода, клон летит куда? первый стол. Четвертый партнер пришел, клон летит в первый стол, и получаете на баланс для вывода. Вы всего лишь за один круг ваше бизнес-место зарабатывает 23 тысячи. Ваших клонов здесь уже прошли вы один круг, у вас здесь 4, и тут открылся клон. У вас 5 клонов. Работы непочатый край, ребята. Так что, вот вам фабрика клонов. Заработали 23 тысячи, только одно ваше бизнес-место. А умножьте на все эти клоны, если вы их будете закрывать, и на ваши реинвест. Заработок отличный. Следующий. Фабрика клонов Макси. Фабрика клонов Макси. Все по принципу нашей фабрики клонов Мини. Первый стол у только 10 тысяч, второй 20 и третий 60. 000. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. С любого стола. То ли с первого, то ли со второго, тоже можно делать сразу с третьего. Итак, первый партнер приходит, брони выставляем. Первую бронь и вторую. Второй партнер становится сюда, ваш реинвест летит по вашей броне сюда, становится, закрывает ваше плечо. За 10 тысяч этот реинвест. Значит, третий партнер 10 тысяч накопления, с четвертого 10 на баланс для вывода, с пятого и с четвертого и идут с третьего, вернее, из пятого идет переход во второй стол за двадцать тысяч. Здесь первый, второй, третий, четвертый, с пятого 20 на баланс для вывода. Накопление, накопление из шестого накопления. Это 60 тысяч. 60 тысяч. Первый партнер приходит, это что? За 10 тысяч летит клон куда? Да, сюда. Первый стол, 50 на баланс для вывода. Это второй партнер плечи закрыл, а это с третьего партнера, вернее, летит. А с четвертого тоже самое. 10 тысяч летит клон на первый стол, 50 на вывод. Пятый партнер. За 10 тысяч клон летит в первый стол и 50 на баланс для вывода. Точно а так и здесь с шестого партнера летит ваш клон, закрывает места в первом столе и вам 50 тысяч на баланс для вывода. Всего за одно бизнес-место вы зарабатываете 230 тысяч. А у вас, вот прошли вы один круг, у вас открылось сколько? Ну, считаем, 4-5 бизнес-мест. Умножьте на 5. 230 тысяч умножьте на 5. Вот если вы закроете всех своих клонов, вы заработаете вот такую сумму. Шикарно? Да, очень хорошо. Очень многим нравится наша эта площадка. Ну, и, конечно, хочу спросить у вас, ребята, Нужны ли кому деньги? Сейчас ведь самая актуальная тема – это где взять деньги не в кредит. А вот вам предоставляется возможность зарабатывать в нашей международной официальной компании «Идеал М».